Надо двигаться! Огонь! Лови всю свою ману! Пределы созданы, чтобы… Их преодолевать! М мастер! Я тебя вылечу. Она сбежала? Великое исцеление! Противоядие! Спасибо. Мастер, но ты все-таки мне помог. Фран, жар клин еще не остыл. Неважно. Фран, я тобой горжусь. Моя, Фран! В порядке! Слава богам! Я так рада, так рада! Мамочка так за тебя волновалась! Ах, да, я его призвал. Его зовут Уроша. Уроша? Пушистый! Спасибо тебе, пушистик куроши. Так, а теперь отвечай мне, меч, что ты такое? О, прости, прости, забудь, что я спросила. Все-таки обычно авантюристы не показывают друг другу свои навыки и снаряжение. Мастер, я хочу рассказать о Манде о тебе. Конечно, Аманда добрая и во всех отношениях приятная Эльфийка. Но уж очень сильно они сдружились. Хотя, наверное, хорошо, что теперь Фран может довериться. Не только мне. Ладно, я понимаю. Валяй. Спасибо, мастер. А -а -а! Разумное оружие! Правда! Оно правда существует! Меч, который поглощает кристаллы монстров, получает умение и делится ими с Фран! Мастер – самый лучший меч на свете! Да, самый лучший меч. Значит, это ты, компаньон Фран, мастер? Ага, я именно, он и есть. Я ревную. Я рада познакомиться с тобой, господин мастер. Можно просто мастер. А ты тогда зови меня просто Амандой. Но самое главное, что Фран теперь мне доверяет и рассказала свой секрет. Я счастлива, спасибо! Ой-ой-ой-ой-ой! Ой, чуть о них не забыла. Они умирают! Великое исцеление! Великое исцеление. Фу! Богиня! Святая! Хвала ей! Монстр! Кто-то новенький!